Певица Слава дала откровенное интервью о себе и своей жизни. Звезда признается, что она далека от идеала, как на сцене, так и в личной жизни. Слава в ходе разговора в шоу Алена, блин, призналась, что перед концертами употребляет алкогольные напитки. Более того, она делает это довольно регулярно. При этом певица не считает это пристрастие чем-то плохим. Слава думает, что в России слишком предвзятые отношения в спиртному, и это – довольно серьезная проблема. Самый славяй алкоголь помогает расслабиться перед выходом к зрителям.